Как дела украют степей степени терриконов. Я слышал, что пришли враги на нашу землю и хотят всех уничтожить поскорей. Мама, здесь каждый город с детства мне давно знакомый. Дружковка, Славянск, кроматорский теперь...